Всем здравствуйте! Приехали мы на рыбалку. Отдохнуть от лошадей. Я. Дров у нас запас короче на два дня. Ну и вещей, судя по всему, столько же. Карпы карась в озере водятся. Кого мы будем ловить? Не понимали, ли. Кланы. Я думал вороны или вороны сидят или грачи. А у них тут по всему озеру эти сделаны Ну что это садки или что это? Так, вот за 200 километров приехали на Все, я, короче, одну уже свою закинул. У меня в два раза ближе. Чё, Не, так я. соберу и пойду ловить пахнет-то вкусно конечно у тебя вот еще какая штука есть Колбаса рыболовная. Есть колбаски охотничьи, есть колбаса рыболовная. Все, я в общем ловлю. Это делать я, конечно, не умею. Но Попробую. Надо вот такую штуку вторую поставить. Как-то вот так, вот не упасть бы что время 1808 была вообще у меня поклевка утопила сигнализатор с этой удочки и это и крючок оторвался короче привязано так было вот так вот вот еще рыбаки подъехали. За ними еще машина, там вроде две других остановлены. Так, там вот так вот дела обстоят. Бакланы так и сидят. Один он крылья растопырил, сушится. чистятся тоже ну ладно сидим ждем еще времени много все вот такой вот вот тут вот у меня улов вот такой вот карасик кукурузина и малинка на всю жизнь моя на которую я зимой рыбачу Вот так. Ну ладно. Будем ловить дальше пробовать. Опять сим-карта, ой, сим-карта, флеш-карта чего-то глючит. Да флешка опять что-то глючит. То ошибка, то запись прерывается. В общем, у меня вот три удочки. И не знаю я теперь, карася-то то ли заснял, то ли нет своего. Я же поймал одного карася. Время сейчас 18.53. Вот такой карась. На вот эту вот удочку. Она поглубже. Это помельче, на которую первая была поклевка. Там он на моторке гоняет. Сети проверяют. не покажет клюнула рыбина да, которую крайне да. такой вот сразу в прямом эфире <звы> ловко на, это тяни. там есть Да, вроде. Да. Чё, есть вроде, да? Нет. Карасик. карасик. Ну, этот не Вот такая рыба. Раз сразу в раз, да? Ну, после дождя. Я уже хотел перезакидывать вот эти. С сорвали обед, надо было просто поесть. Вот так вот тут рыба. Время 19.32. Сейчас оставить. Тихо, тихо, тихо 10. Время 3.48, вот у меня тут ритуальный круг выложен дровами, там у меня рыбу крывала, палатка тут стояла, и потом ее в итоге, сейчас ветер маленько опять стих, а когда дул, ее сдул пришлось ее сложить. Вот мой улов. Один, да. Семь вроде у меня. Или восемь. За ночь. Вот так вот-вот ведерка волшебной каши я одно раскидал за ночь перевязал все крючки все поводки все путал все рвал и вот семь штук примерно столько же и сошло как-то вот так вот, -вот. холодно Раз, да? я не умею. Стоя, а? Теплая. Вода теплая, да? третью удочку тоже закидывать спал-спал полночи до да. рыбы на ловил но but Чего? Ну все в раз сейчас, А? Это а У тебя Порошель нет. Время восемь тридцать семь. Все, закончили мы рыбалку время 10:55. вот это мой улов не знаю сколько штук ну, немного вот так вот тут -вот. Меня. Смотрите, в а вот это не мой улов. Да я на камеру говорю, это не мой улов. Ну что там, мне кажется, я не намного отстал. крупнее карпика вроде вот так вот